Еще несколько десятков лет назад, когда пластиковые карты только входили в нашу жизнь, банки уверяли, что это очень надежный способ защитить свои деньги. Да, не носить наличные с собой, а расплачиваться везде банковской картой. Я не видел полицейскую статистику, но, по моим ощущениям, карточных мошенников сейчас не меньше, чем карманников. К сожалению, Миша, ты прав. Надо держать ухо востро. Вот как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, расскажет юрист, финансовый консультант Елена Пиактистова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Банковская карта – это надежный кошелек. Или в него тоже можно залезть? Конечно, мошенники этим пользуются, и они залезают туда регулярно, к сожалению. Чем больше развиваются технологии, тем больше развивается уровни мошенников, mm -hmm. и тем сильнее они влезают в нашу жизнь. Если э, говорить вообще о мошеннических схемах и о том, как предотвратить, самое безопасное, когда мы с вами подходим к банкомату, прикрывать пин-код, когда вы его вбиваете. Ну это же всегда так неловко. И ощущение того, что ты не доверяешь человеку сзади, как-то ну, неудобно. Ну, понимаете, вот на этом все и строится. То есть у нас есть какой-то внутренний менталитет, который говорит о том, что вроде как неловко пристегиваться в машине, потому что водителя обижу, вроде как неловко прикрыть, потому что человека обижу. Не бойтесь обижать. Себя поберегите и свой кошелек прикройте, это самое безопасное. И очень важно, когда вы подходите к банкомату, нажимайте всегда сброс. Не вставляйте сразу банковскую карту. Посмотрите, что на экране банкомата табло начальное. Нажмите несколько раз сбросить, сбросить, сбросить, чтобы вы не вставили карту, когда кто-то не завершил свою операцию. Это тоже может быть мошенники. Какие есть методы, которые нас не спасают? Так, так называемый фишинг, когда мошенники создают популярные сайты, дубликаты. Например, покупка билетов, самолет, поезд или же интернет-магазин популярный, на котором вы тысячу раз покупали и тысячу раз там были. Вы вбиваете полностью данные своей банковской карты, и деньги попадают не в руки магазина, а все данные попадают в руки мошенников. Ну а как обезопасить себя? Ну Первые, там, так скажем, этапы безопасности. Первое. Когда вы вбиваете интернет-магазин, пожалуйста, проверяйте внимательно строчку, которая находится в поисковике браузера, именно вверху, вот латиницей буквами. Потому что любой... Мошенник, у него все равно название будет отличаться. Там будет какая-нибудь лишняя буква стоять, цифра, какое-нибудь подчеркивание, что-то еще. Какой-то знак, который не находится на официальном сайте магазина или другого какого-то популярного сервиса. Дальше. Если вы все-таки попались на уловку мошенников, обязательно позвоните в банк и заблокируйте вашу карту. Ну, если у вас есть мобильное приложение, сделайте это с мобильным приложением. Так будет быстрее. И самое главное, внимательно читайте смс -ки которые посылает вам банк, вот с теми самыми пин-кодами. Если, если это мошенники, а вы, например, покупаете книги в интернет-магазине, то у вас должно быть написано «интернет-магазин такой-то, покупка такая-то на такую-то сумму». И вы уже сравниваете, действительно я в этом магазине сижу, действительно я на такую сумму покупаю или нет. Потому что если это мошенники, то смс-ка придет какая-то иная. То есть там будет отличаться название магазина, может быть вообще слово не магазин будет, а может какая-то финансовая оплата финансовых услуг какая-нибудь вылезет. А вы понимаете, ну какие финансовые услуги, если я книжки покупаю? Из тогда не стоит вводить данные вот этого секретного номера. И что важно, банки, если вы все-таки вот банки у них позиция разделяется. Если вы попались на фишинг, когда попались на сайт и вы ввели просто трехзначный код с обратной стороны, у вас автоматически деньги списались угу. то банк может пойти вам навстречу и вернуть эти денежные средства но если вы использовали вот этот секретный код через sms угу. это считается как электронная подпись и банк скажет извините вы подписали этот документ через вот эту вот смс к подтверждения кодом к сожалению деньги вы тогда не вернете Вот этот момент очень важно учитывать да. А какой вид мошенничества самый распространенный? Ну, это, скорее всего, так называемый социальный инжиниринг, когда втираются в доверие. Как это происходит? Звонит вам обыкновенный номер, иногда даже очень похожий на какой-нибудь популярный номер какого-нибудь популярного банка. Вы берете трубку, и вам говорят, «Здравствуйте, это служба безопасности такого-то банка, представляются по имени, отчеству, фамилии. Мы видим о том, что с вашей карты в каком-нибудь другом городе, очень далеком списываются только денежные переводы мне звонили лично раза три причем почему-то все время одна и та же сумма была, 11 592 рубля. Почему такая сумма, непонятно, но вот 11 592 рубля где-то во Владивостоке кто-то там потратил от моего имени. И они дальше говорят, расскажите, пожалуйста, нам нужно проверить все данные, мы вас сейчас соединим с, там, с клиентским сервисом, вы ему скажите, мне не говорите ни в коем случае, потому что я не должен этого знать, я вам сейчас соединю там, с клиентским отделом. И а, дальше уже клиентский отдел начинает с вами работать. И постепенно все паспортные данные, все данные банковской карты, весь секретный код, параллельно они создают интернет-кабинет, дублируют uh -huh. ваш, входят и списывают все денежные средства. А как же, ну вот вы человек подкованный, а как обычно поступает человек, который не подкован в этом вопросе? Как действовать? Если вам вдруг позвонили с, предложи с заявлением, что у вас что-то случилось, вы направили какое-то заявление о блокировке вашего счета, у вас заблокирован счет, у вас там кто-то куда-то списал и так далее, не паникуйте, пожалуйста, это самое главное, и скажите, спасибо большое за информацию, я вам перезвоню. Положите трубку и позвоните по номеру. По номеру не из которого вам звонили, а по номеру, который указан на банковской карте. Общий номер вашего банка. Позвоните и скажите: Здравствуйте, мне только что звонили именно вот по тому самому общему номеру. Это служба безопасности и так далее, и так далее, и так далее. И вам уже все расскажут. Если вы будете перезванивать по вот этому же номеру, скорее всего, вы попадете опять на мошенников и задавая вопрос о том, что вот мне только что звонили, вам скажут: Да, да, это служба безопасности, конечно. Понятно. Вот так. А многие карты сейчас оснащены опцией бесконтактных платежей. Могут ли воспользоваться этим мошенники? И как? Да, действительно, мошенники могут этим воспользоваться, и очень долгое время даже ходил такой стресс, так скажем, в сети, о том, что мошенники ходят специальными считывающими устройствами, прикладывая да. к сумкам и таким образом списывая по 200-300, по 500 рублей, потому что в любом банке без пин-кода можно до 1000 рублей рассчитаться. Как это предотвратить? Конечно, установить в интернет-банке о том, что любая покупка должна быть через пин-код. если вдруг к вам Слониться слонится такой мошенник с такой карточкой, ну, с таким считывающим устройством, которое будет будет якобы забирать ваши деньги, а у него не получится, потому что потребуется ввести пин. А еще на сегодняшний момент разработали даже специальные кошельки, которые защищают от этой функции, в них специально вставляешь, собственно, банковскую карту носишь, и тогда невозможно ее, как это сказать, бесконтактно считать. В этом и плюс, и минус, потому что, по идее, бесконтактные расчеты были созданы для ускорения процессов, чтобы мы. Мы не доставали каждый раз банковскую карту, не светились uh -huh. секретными данными, а, а просто прикладывали кошелек, и все, и вроде уже оплата прошла. А в данном случае так не получится. Вам придется все равно достать банковскую карту, чтобы рассчитаться. Елена, скажите, пожалуйста, вот мы говорили о том, что, конечно, небезопасно покупать товары на интернет-сайтах, которые дублеры, и надо быть внимательным, чтобы смотреть да, строчку в браузере. А какие еще способы есть, чтобы как-то обезопасить себя при покупке товаров в интернете? Может быть, отдельную карту завести? Конечно, очень удобно завести отдельную карту и пользоваться только ей, и не держать там большую сумму денег, а если вам что-то нужно, туда направлять и уже ее, с нее тратить. Это самый простейший способ. Ну и, конечно, не пользоваться публичными какими-то интернет-площадками, то есть желательно не пользоваться, не совершать крупных покупок в каких-то общественных местах, где интернет общедоступен. Почему? Потому что чаще всего мошенники, как Раз-таки там и считывают данные, они туда просто присоединяются и могут считать. Если это ваша выделенная линия, это более безопасно делать покупку, чем делать вы... покупку где-то в публичном месте, как в общедоступном интернете. А какое наказание предусмотрено для мошенников, э, ворующих <laughs> безналичные деньги? Опять же, зависит от суммы и зависит от тяжести преступления. То есть, вообще, это уголовно наказуемое деяние. И если это будет доказано, что это группа лиц по определенному сговору, то это одна степень Кстати. тяжести, да. А если здесь будет что-то легкое, то это друг, другая. Безусловно, лишение свободы и штраф, и какие-то исправительные работы, может быть, даже и в случае смягчающих обстоятельств, там возможен условный срок. Но всегда сложность заключается в этих делах поймать мошенников очень часто даже они делают это из других стран Ой, то сожалению. есть деньги, к сожалению, в большинстве своем да, вернуть невозможно. А здесь именно вопрос заключается в том, что все мошенничество построено именно на нашей, так скажем, легкомысленности. И, но если мы будем осмотрительны, то мы можем легко это предотвратить. Елена, большое вам спасибо. Соблюдение простых правил и внимательность помогут нам сохранить свои сбережения.